Приветствую на Сегодня речь пойдет о художественном фильме Терминатор. Новый Терминатор, не помню, какой он по счету, шестой, седьмой. Для меня существует один Терминатор. Это Терминатор 2, который я посмотрел в 91 году, когда он сразу вышел. Это было динамично, это было захватывающе, это было очень круто. 91 год. Терминатор 2. То есть существовал Терминатор 1, который был снят в 1984, тогда его посмотреть мало кому удалось. И я посмотрел его уже значительно позже, где-то в середине 90-х, и понял, что на самом деле Терминатор 2 это лучшая версия Терминатора номер один, Улучшенная, дополненная, отработанная, отточенная режиссер тот же самый Джеймс Кэмерон который снимал, снимал и первую часть, во второй части он все довел до логического предела финала, все было филигранно, невероятно круто, и когда вышел третий, было некоторое разочарование, но сейчас пересматривая даже третий, даже 3 можно сказать, да, что он не так плох как то, что вышло после него, там вот это 45 и так далее. То есть, если вы не знакомы с данным фильмом, рекомендую начинать. Ну, может быть, с первого, но все-таки второй затмевает, второй затмевает первый, потому что из технической точки зрения, ну сами посудите, 84 год и 91 -й. Там уже компьютерная графика, все намного богаче и дороже. В 1984-м несколько все схематично, но, естественно, тот же самый режиссер, тот же самый напор, агрессия, то есть вот эта неотвратимость, преследование. Выше Второго, мне кажется, ни один фильм не поднялся. А первый это своего рода такой черновик, что ли. Я понимаю тех людей, которые начинали смотреть с первого. Им там довелось на кассетах, где-то в видеомагнитофоне, в видеосалоне, где-то там, не знаю, в конце 80-х, посмотреть первый впечатлиться может быть. Может быть. Но согласитесь, второй круче. Очень крут. Здесь же нам представляют вот это! Что это куча? Что это? Я всегда даю фильму 10-15 минут, чтобы он меня впечатлил. Но это если новый фильм, новый сюжет. Это не какое-то там продолжение, в принципе, продолжение Крутизны. И ты ждешь Крутизны, но по крайней мере, чтобы было не хуже или чтобы не так сильно разочаровывало. К сожалению, с этим фильмом такого не происходит. Он реально, реально разочарует. разочаровывает, разочаровывает. И ждешь, ждешь, когда же это, когда же это безобразие закончится, или точнее ждешь, ну может быть сейчас, ну может быть вот как-то это, этот, это закончится и все-таки с появлением, допустим, Линды Хэмилтон и Арнольда все-таки как-то вот удастся совершить прорыв хотя бы к концу, но нет. То есть как в начале а, фильм, фильм вот смотришь Баба Терминатор. Ну ничего здесь такого нет. В третьем части была Баба Терминатор намного терми... более Терминатор, чем вот это. Хотя она да, она на самом деле без сейчас будут маленькие спойлеры. Она не совсем Терминатор. Терминатором там работает Сутулый мальчик. Он реально су... Сутулый. Он когда в рубашечке у него воротничок вот так вот за, кто его назначил на роль Терминатора? После Патрика, Патри, помните, во второй части вот этот, блин, человек из стали жидкой, да, вот после того робота, не знаю, ну да, там была в третьей части баба, тоже такая, СДС такая конкретная, вернулись с ней боролся успешно. Да, да, это не второй, но все-таки на уровне. Здесь же, здесь же, боже ж ты мой, ну... Чем вы хотите удивить? Компьютерной графикой. Вот этими рисуночками Но ну, это в первом можно было удивлять, когда вот этот жидкий робот там затекал в вертолет, вытекал, там растворялся. Части собирались в одну лужу такую <ртутную>, ртутную. Это было здорово, это было круто, это было новаторство, это был прорыв. А тут в очередной, шестой раз, вы ту же херню хотите протащить для кого? Для любителей? Для любителей этого фильма! это навряд ли вы только можете испортить настроение для подросших для нового подросшего поколения Ну, в принципе как говорят джокер хороший фильм по сравнению с терминатором последним да джокер черт возьми может показаться хорошим фильмом только по сравнению с ним потому что хуже вот этого ну, трудно что-ли представить, да, да, экшен, там стрельба, там драки, все такое прочее, но драки, обратите внимание, какие драки, весь фильм, женщина херачит мужиков, херачит от души, весь фильм, три тетки бегают, переглядываются, ужимочки, какие-то недоговоренности, то есть если раньше это был боевик для пацанов для мужчин для мальчишек бах-бах стрелялки фантастика то здесь три бабы три бабы мутузит мужиков весь фильм и разговаривают общаются и вот не же там же стрельба да там же нужно какие-то взаимоотношения и взаимоотношения как блин в мыльной опере не реально я не преувеличиваю, как в мыльной опере вот эти переглядки там Та обиделась, ушла, та и значит на, ту, на другую смотрит, та идет ее успокаивать, там у них разговор по душам. Ладно, ладно. ОЖП. Мыльная опера. но когда появляется Арнольд? Когда появляется Арнольд, который женился на РСПе, завел бизнес по пошиву штор, и когда он начинает гнать такую достаточно тухлую пургу? Про цели бессмысленные я посвоил свою жизнь этой алисе ее ребенку там предлагает всем пиво там на кухне в блендере там что-то он пытается я думал сейчас будет им сэндвичи резать естественно в конце спойлер как, какой стахер спойлер никакой это не спойлер естественно погибает жертвует собой он они все живы happy end полная лажа сутулый терминатор арнольд который шьет шторы мыльная опера бабы это все что вам надо знать об этом фильме понимаете вот такое впечатление что знаете вот не получилось фильм вот говорят допустим допустим 4 5 там вот не получились ну там из-за ряда, ряда причин да а тут такое впечатление что фильм уродовали целенаправленно нарочно у них это получилось они добились своего они его испортили они испортили настроение всем фанатам Терминатора. Назовите по-другому. Нет, они называют Терминатор, чтобы был интерес, ожидание, и пришли любители первой части, второй, третьей, вообще Арнольда. Пришли и проблевались. Им это удалось. Или на кого они рассчитывали? На каких же теток? Сильных независимых, которые тут посмотрят, <смех> как мужиков лупят. <смех> да, класс. Я вот на прошлой неделе своему сковородкой точно так же. хороший фильм. Жизненный. На кого рассчитано? На кого рассчитано? То есть такие вещи дорогостующе, они просчитываются. Это Голливуд. Это зарабатывание денег. Понимаете, просто так вы, выбросить в трубу. А это выброшенные в трубу. Я не знаю, он собрал там, что-то не собрал. Я не удивлюсь, если он даже соберет. Понимаете? Ну вот каким это горифическое явление, это, конечно, провал, это провал, разочарование фанатов, и такой не прощается, то есть такое не прощается. В общем, это следовало ожидать, на самом-то деле, на самом-то деле следовало ожидать. Но теплилась надежда, что да, да, да, может все-таки не такой будет зашквар, нет, друзья, зашквар по полной программе. Вы даже все представить не можете, насколько все это уныло и гнусно смотрится, слушается. Если вы думаете, что в качестве, там, в кинотеатре как-то произведет. Но только разве для тех, кто не смотрел вторую часть. Не смотрел ни вторую, ни третью, ни первую. Просто для них вот «Терминатор» как миф. Как представление о том, что вот есть были крутые фильмы. Крутая фантастика. Были. И типа вот лейбл «Терминатор». Один из. Нет, это не «Терминатор». Это херня и лажа. Не советую никому. Если только не хотите испортить себе настроение, то, пожалуйста, если у вас... Хотите испортить себе настроение или кому-то, да? Подарите ему билет на этот фильм. Он испортит себе настроение окончательно и бесповоротно. Ожидаемо, ну, в принципе, ожидаемо, но надежда некоторая была. Она не оправдалась. Спасли фильм ни мега-актеры Линда Хэмилтон, ни Арнольд, ни вот эти картинки компьютерные, там, кого ты пытаешься удивить, блин, уже 30 лет эти компьютерные картинки суют. Куда только историю, ты расскажи историю. История есть. Это гнусная история о том, как Терминатор превратился в ба-бараба и оленя. И ужас, друзья, это хоррор. Да. Это провал. Провал по, по всем статьям и даже не знаю, что сказать. В общем, такой вот обзор получился. Хотите на этот фильм? Смотрите Терминатор 2. Вот это круто! Это реально круто. Всем рекомендую. Друзья, напишите свое впечатление об этом фильме, если вы посмотрели. Может быть, я чего-то не увидел, может, там какие-то. Какие-то там, может быть, что-то крутое было. Я предвзято, так сказать, влюблен в старые вот старые фильмы. Как некоторые влюблены в первую часть и вторую, допустим, не воспринимают. Есть такие люди? Ну, наверное, никак считают первую часть круче, чем вторая. Может, точно так же я влюблен во вторую и не понял вот это. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на второй канал «Семи слов Лайф. И помни, ты у себя один, жизнь у тебя одна. Пока.